Instagram расширил период отображения данных в разделе Instagram Insights, доступном в бизнес-аккаунтах. Если раньше он составлял 30 дней, то теперь это 60 дней. Более того, компания продолжает работать над дальнейшим расширением данного периода до 90 дней. Это обновление будет запущено до конца лета. Таким образом, теперь маркетологи могут анализировать данные за 2 месяца, а в скором времени им также станут доступны данные за 3 месяца. Также Instagram подтвердил, что компания тестирует новую функцию Limits, которая позволит пользователям защитить свои аккаунты от нападок со стороны групп людей. Instagram позволит временно ограничивать нежелательные взаимодействия, комментарии и сообщения с определенными группами аккаунтов, недавние подписчики и те, кто не подписан на пользователя. При включении ограничений их реакции не будут видны, пока пользователь их не одобрит. При этом отмечается, что новая функция не будет влиять на охват аккаунта в ленте новостей и в разделе «Интересные». Когда эта функция получит публичный запуск, пока неизвестно. На данный момент она тестируется с мобильными пользователями в отдельных странах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!